Субтитры земля, DimaTorzok Отечество своих водимы, Слава тебе и всю человечеству, слава и честь коспана твоих. Подвиг бесцены родного отечества в наших сердцах навсегда сохранит, И приуножит богатство и знание дело накажет. И радным трудом к новым победам И звёздным станет, Подвигом славным страну приведет. Люблю тебя, моя страна, Люблю тебя, моя Россия. В контрабе нам, И все свои земной, И в связаны с тобой, слава тебе и всему человечеству. Слава и честь, да слава твои. и от нового отечества В наших сердцах навсегда сохраним. Мы приумножим богатство и знания, Делом покажем и равным трудом. К новым победам и звездам и знания Подвигам славы страну придем. Слава тебе и всему человечеству, Слава и честь космонавта твоим. Толбит бесценный от нового В наших сердцах навсегда всегда сохранит. Мы приумножим богатство и знания, Делом покажет и равным трудом. Новым мы победам и звездами станем, Бог страну славы в страну приведет. Спасибо, приседание. Страсника вас, браслета!